добрый день сегодня у нас как обычно очередная распаковка на этот раз пришли два светильника аля эмбилайт филипса но либо у них стандартная линейка освещение идет хьюя филипп который кстати взаимодействует вместе с там у телевизора для того чтобы создать какую-нибудь атмосферу и если у вас нету оригинального варианта имеется ввиду филипса вот есть китайский заменитель причем название немножко изменили амбиент умный свет для того чтобы использовать на столе ну либо в какой-либо подсветке чтобы создавать атмосферу все пришло как обычно у нас с алиэкспресс шло это из китая где-то чуть больше двух недель может около трех пришло вот в таком состоянии, сверху была черная у нас упаковка, стандартный пакет ну а внутри находилась данная упаковочка давайте смотреть что находится внутри, заодно и посмотрим упаковку, ее состояние как она прожила дорогу, сначала китайскую, а потом уже нашу российскую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 контроллер имеется в виду пункт управления кстати есть еще и программное обеспечение но сами понимаете программное обеспечение под android и ios будет требовать у вас доступа к смартфону дальше Wi-Fi понадобится bluetooth также понадобится положение для того чтобы оно функционировало и взаимодействовал вместе с э, светильниками дальше здесь везде интерфейс подключения type-c но есть какой-то патент европейский если это правда Ну и представлены характеристики снабжается от 5 вольт полтора ампера максимально мощность 7.5 ватт дальше есть управление как приложением так и который вкладывается дальше показывается что по 20 штук светодиодов Ну и размеры скорее всего упаковки сделан в китае есть соответствующие сертификаты такая вот упаковка ну и российская доставка постаралась ну, благо там все упаковано более-менее нормально поролончик надеюсь все сохранилось итак давайте вскрывать смотреть что находится у нас внутри а внутри у нас есть инструкция по эксплуатации стандартная ну, А хотя не стандартная здесь английский язык Но показан стандартный QR-код программное обеспечение BAN1X и показан то что он находится непосредственно внутри ну и кое-какое описание данной реализации и применения данных светильников так ну давайте дальше смотреть Здесь находятся два светильника, по 20 светодиодов в каждом, как обещал. То есть вот, верхняя часть металлическая, вернее нижняя, и окошко для освещения светодиодов. Как и написано было, подключение шнура Type-C, длина шнурка. Ну, судя по всему где-то полтора метра около этого может чуть меньше на сантиметра два так вот такие вот светильники основные дальше что у нас внутри еще находится это находится основание чтобы их поставить То есть одно простое основание достаточно тяжеленькая, чтобы держать ваш светильник так она 2 уже идет с управлением данное основание и вот здесь вот продемонстрировано 4 есть подключения кстати вот у филипса тоже есть подобные светильники и там тоже три подключения идет то есть две лампы стандартные и одну можно докупить и подключение питания осуществляется qr код для того чтобы скачать ваше программное обеспечение ну и включение отключение чтобы Осуществлять э, ну, управление как-нибудь данным устройством. Кстати, есть вот заглушка. Случая, если вы прикрепляете ну, сзади телевизор монитора, можно заглушить чтобы у вас пыль туда внутрь не попадала. А так ставим светильничек сюда. Так вот. И при помощи USB Type-C подключаем к первому разъему. Ну, чуть попозже подключим ко второму. Так, дальше здесь вот есть стандартные фиксаторы магнитные. Здесь на магните фиксируется. Дальше есть двусторонний скотч с амортизацией. Наклеивайте на поверхность и вторую часть туда наклеивайте, чтобы у вас держалось. Если вы не хотите использовать основания. Дальше есть кабель питания. USB. A. Скорее всего второй версии, если вдруг захотите использовать в качестве переноса данных и также USB Type-C для того чтобы подключить и применять. Длина ну, около метра так дальше есть пульт и есть еще две штуки это для прокладки кабеля если вы где-то его прокладываете чтобы он у вас не свисал есть также на двустороннем скотче зажимы для того чтобы проложить красиво у вас кабель в этих светильников дальше есть вот такой вот пульт благодаря которому можно управлять светильники ну, здесь вот кстати есть язычок что положительно значит внутри находится аккумулятор вернее батарейка и здесь используется батарейка а этих два варианта можно использовать стандартную sir 2032 это для обычно системных блоков для питания материнской платы и CR2025 то есть любой из вариантов батареек и судя по всему то есть есть в комплектации да так и есть здесь 2025 на 3 вольта cr Посмотреть. такая вот у нас лампочка а вернее две лампочки можно заказать еще одну но вряд ли китайцы продают скорее всего также двумя штуками не продают не предусмотрено у них один вариант сделали уж тогда три что ли лампочки чтобы укладывали сюда давайте сейчас мы это все дело подключим и посмотрим как это у нас все здесь взаимодействует да кстати по поводу пульта то есть есть разные режимы тут есть и белый свет то есть обычный светильник чтобы у вас светило что-то вы делали на столе если они у вас Располагается на, э, на столе. Дальше радуга, метеор, звезды, огонь, статическое изображение. Ну тут может быть кнопки еще запрограммированы на различные. Дальше переключение вариантов фиксированных настроек. Тут он сердечки есть, есть, уменьшать, увеличивать, есть не увеличивать, а переключать режим. Плюс еще есть похожее зацикливание дальше здесь можно менять регулировку освещенности от минимального до максимального там по-моему от 10 процентов до 100, шаг 10 дальше тут даже вам пипетка какая-то есть, то есть можно свет выбрать, интересно как на пульте подвести что куда-то дальше и музыка также увеличение уменьшение но тоже посмотрим кстати я подключу ноутбук специально установил старое программное обеспечение а именно музыкальный плеер вина амп который еще существует и можно скачать там чтобы было видно биение есть соответствующие спектры Ну и посмотрим как там на какую-то музыку реагирует такой вот пульт да кстати здесь можно замедление убыстрение Стандартная регулировка освещенность вот как там вот, лента, которая участвует на фоне. Итак, давайте подключать эти лампы и смотреть, как они себя ведут. светят при подключении. Посмотрим различные режимы на пульте. Так, на приложение я скорее всего делать не буду, но продемонстрирую Его или уже продемонстрировал чуть ранее. Итак, давайте приступать. Так, я вам продемонстрировал лампы освещения Ambient Smart Light, которые создают соответствующую атмосферу при использовании с телевизором, мониторами и просто в виде дополнительного освещения видеоскетчей. Кстати, можно и использовать в виде подсветки при видеосъемке, потому что там есть статические изображения. Вот такого исполнения, надо понимать, что это китайского производства, QE служит, служит достаточно долго, например, Билай некоторый на телевизорах с 2010 года без проблем работает, все зависит от того, как вы долго будете их включать, использовать и тому подобное, предполагается использование светодиодного освещения, каждый делает свой осознанный выбор, я свой осознанный выбор сделал, информацию вам предоставил данное видео